Всем привет! 15 июля во время утреннего прямого эфира новостей ТСН на 1 плюс 1 с телеведущей Маричкой Падалкой случился непредвиденный инцидент. У телеведущей выпала часть переднего зуба. Маричка Падалка в этот момент не растерялась и продолжила говорить, будто ничего не произошло. Видео моментально разлетелось по всем новостям в Украине за рубежом. Украинские звезды и международные издания прокомментировали инцидент, который произошел с телеведущей в прямом эфире. Ольга Фреймут, Леся Никитюк, Женя Кот, Юрий Горбунов, Злата Огневич, Соломея Витвицкая, Егор Гордеев и другие поддержали маричку Падалка и ее улыбку. Браво! Маричка, выдержка и спокойствие – это самое сильное, что есть в каждой женщине. А еще ты мегапрофессионал. В свою очередь, Маричка поблагодарила всех за поддержку.